Главное качество беспроводных ТВС наушников Shanling MTW200TWS ТВС – это удобное использование, яркая внешность и детальное звучание. Обтекаемый кейс для хранения и зарядки из металла с матовой отделкой. Корпус наушников из матового пластика с металлической вставкой с логотипом производителя. Назвать наушники самыми компактными я не могу, но в ушах они сидят очень комфортно. В этом заслуга формы и амбушюр. Вакуумная конструкция позитивно отразилась на пассивной шумоизоляции, которой мне вполне хватает на шумных улицах города. Управление заключается в тапах по сенсорным панелям. Они отзывчивы, пользоваться ими удобно. Зарядный футляр из цинкового сплава, пользоваться им тактильно приятно. Его сборка мне нравится, смело могу назвать ее добротной. Крышка мягко откидывается и издает приятный щелчок при закрытии. Работа наушников построена на современном DSP-процессоре Qualcomm QCC3040 и модуле Bluetooth 5.2. Поддерживаются аудиокодеки SBC, AAC и aptX. Вышеуказанный чип отличается стабильностью приема сигнала и завидной энергоэффективностью, что вылилось в лучшую автономность. При полном заряде аккумулятора наушники живут до 9 часов в режиме прослушивания музыки. Зарядный футляр хранит в себе еще 4 полных заряда батареи. MTW200 быстро и беспроблемно соединяются с телефоном практически моментально. Ментально. Хорошая новость для любителей заниматься спортом под музыку. Здесь предусмотрена защита от влаги по стандарту IPX4. Что касается гарнитуры. Наушниках по два микрофона на канал шумоподавлением во время звонков. Микрофоны четко улавливают речь и стараются отсекать окружающие звуки. Главное качество беспроводных ТВС наушников Shanling MTW-200 ТВС – это показатели автономности, удобства использования, выразительная внешность и насыщенное информативное звучание. За воспроизведение музыки отвечают динамические излучатели с 10-миллиметровой ультралегкой композитной диафрагмой. При прослушивании становится понятно, что модель получила собственный звуковой тюнинг. Они максимально раскрывают потенциал треков и претендуют называться мультижанровыми наушниками. Умеренная басовитость, подкрашенная подача с теплыми тембрами и легким уклоном в эмоциональность. Двухсотые ТВС показывают читаемую широкую стереопанораму, звонкие, но не резкие детальные высокие частоты, мелодичную середину. Наушники действительно звучат вовлекающе. Послушайте купить Shanling MTW200 вы можете в наших салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.